Никогда такого не было. И вот опять. Вот так мы утро встречаем. Серега еще дрыхнет. Заднюю полуось сломали. Генератор сдох. Стекло долбанули. Дверь. Короче, капец вообще. Автомобильчик старенький. Замучили его уже в хламину. Так вот и встали вчера. Генератор. Все, дебютка не тянет. Я пока ехал, понял, что у меня музыки с собой нет. А как без музыки? Пошел и купил вот диск Узи Осборна. Красота! Серега говорит, что он застрял. Давай! Застрял, едет, блин! Сейчас меня бросит! кругом, блин, следы медведи, блин! Какашки всякие! Медвежьи, блин! Я не хочу в какашку превратиться! Это мы себе нашли дорогу, блин, по которой еще не ездили. Нашли на карте, что типа здесь была старая просека. Ну, она здесь действительно была. Но здесь болото. Ребята, я вам скажу. Это кажется ерунда. ну там все с палками, блин. Машину оторв... рвет просто. Вообще. Я так не помню, что когда я так ездил. Посмотри на себя. У тебя написано сзади Сочи. А. Ну, Таня, зачем ты это снимаешь? На скине. Я... Джипперы, <связывая> суровые челябинские джиперы, никогда не одевают сапога. Ехали мы, ехали, с Серёгой, блин, приехали. Во! У нас такое бревнышко тут лежит. Я не знаю, может оно кажется маленьким. Серега, как те кажется? А у нас из всего инструмента только пила бобер, блин. Даже на ширину не хватит, слушай, вот этого полешка, блин. Серега, ну с разбегу только перескакивать. Блин, такая водичка. No к концу Понятно Понятно Давай Бензопила дружба отдыхает. Ну да. Просто Серега не хочет мешать птичкам. Так бы он с удовольствием достал бензопилу. Говорит, зачем? Сейчас разбудим кого-нибудь тут еще в весеннем лесу. Почему? А? Нет Может назад чуть-чуть отъехать дальше не поехали. Все здесь остаешься. Да, просто я по этот, как бы сейчас гопа сюда. Вот. красиво можно пойти. А газануть, чтобы, блядь, там деревья. Понимаешь, да? Да. Он встанет ровно, кстати. Потому что там одинаково... Ну, вот, Ох... видео. Вот, все. домой то можно ехать и ехать. Погодка классная О, вообще. Красота. До им до... до шты. Вот, ребята, представьте. Вот здесь вот, прямо на берегу вот этой речки. Вот здесь, вот здесь, вот там стояли дома. А здесь стояли дома везде. Прямо на берегу. Красота, ну и на полянке на той. Не знаю, не хотел записывать это видео, а может и хотел. Короче, топаем мы с Серегой вот так вот, красиво. Вон там Серега впереди, Он, синенький такой, шагает, внедорожник, блин. Вообще абсолютно проходимый. Может, может пройти везде. Мы, короче, бросили УАЗик нафиг он нам нужен. И решили пешком Все, будем, будем теперь пешеходами. Вот. Немножечко прошли Вот. И вот так вот. Вот он наш заниженный УАЗик. Спортивная подвеска, все такое. Да, здесь можно спокойно, можно вот так подойти, проверить, а не так, как у меня. Вот, раз <сделяющие> вот посмотрим сейчас, как он поедет. Серега, устроил нам отдых. Что бы мы без тебя делали? Не говори. Вот. Вернулись тут бобры. Как мы решили, студенты бобры, потому что они, у них все деревья упали мимо цели. Ну, они пытались. А, мож, а может быть, у них <сасыпь> здесь, они... наверное, этот. У них здесь школа. Школа юного бобра О, колесики помыли уже Едем потихонечку О, правильно, школа юного бобра Вот они маленькие такие деревца Раз-раз учатся рубить Так, что тут у нас происходит? У нас тут студенты Приехали тренироваться На индошты На учебном уазике так, все нормально, все прекрасно, резина вон сминается. Так, ну что, на четверочку, твердую. Да Светик порвет еще, ты не сожмется. Хорошо быть водителем. Все копают кругом, вытаскивают тебя, ты я ходишь говорю, кругом. Я же говорил, мечты сбываются. такие. Серега мечтал э, по да, проехать со пассажиром, штурманом, поснимать. А снимаю я, как Серега вытаскивает меня. Опять бедный трудится, а. Ну давай, Саня, ума. Браво, браво. Ой, куда поехал-то? Да, ну давай так вот, вот так давай. Саня, Давай. Давай-давай, лево-лево-лево Ой, стой-стой-стой-стой Блин, в диск как раз уперся Я говорю, я не проеду Стой Проезжай Все, Саня, да, влево, проезжай, ты уже ее проехал Стоп, правее давай, правее Сейчас так, вот, все, и поехал, все, вот так держи Не газуй Не газуй, давай-давай-давай-давай Отлично Сань, стой, стой стой. Ну давай, ну, стой, стой, подожди, подожди Вот так вот так сейчас спустишься, вот так. Не там, там не надо, вот здесь, да. Нормально. -хо -хо -хо -хо. Начинается веселуха. Веселуха начинается. Сань, смотри. Вот левой стороной едь здесь. И все. Ну я понимаю, выворачивай. И все нормально будет. Вот сюда. Заезжай. Нормально, хорош. Все, вот так. Давай. Высоко не надо, сюда, сюда, да, да, да, да, да. Вот. А, видно телефон, смотри <свят> И здесь написал уже. Доехали, вот он Родной стоит А ему тут неплохо похоже, Серега Слушай. Вот где у нас был спрятанный. целую неделю тут стоял В этом лесу Целую неделю Да вот вы сравните, да, мой, вот он, пузотерка, пузотерочка. И вот, и вот Сереге. Да, да, Серега, делай давай быстрее машину уже. Поехали. Сейчас. Ну все, едем обратно. О, какая банька! Какая банька! А я вот